Здравствуйте дорогие друзья. Меня зовут Петр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Дорогие друзья, нам необходимо сказать краткую фразу на английском языке. Предложение вопросительное. Зимой выпадает снег? Как ответить на эту фразу? Дорогие друзья, нам необходимо перевести на английский язык следующее предложение. Оно вопросительное. Зимой выпадает снег? И э, дать краткий ответ. Да, выпадает. Нет, не выпадает. И по потом сказать в утверждении. Зимой выпадает снег и зимой не выпадает снег. Итак, как же сказать на английском языке вопросительное предложение? То есть мы спрашиваем. Зимой выпадает снег? Это будет звучать так. Does it snow in winter? Слово «снег» «сноу» выступает как глагол. Поскольку «das» и вопросительное предложение значит к слову «снег», выступающий глаголом или безличным предлож... безличным с словом значит s не прибавляется потому что вопросительное предложение но это надо запомнить всегда it используется и слово снег или дождь оно значит выступает как глагол в данном случае и всегда употребляется it does it snow in winter зимой выпадает снег как кратко сказать да выпадает Yes, it does Нет, не выпадает No, it doesn't Или no, it does not А теперь давайте скажем в в повествовательном предложении Зимой выпадает снег Продолжение настоящее время Как это будет звучать? Утверждение It snows it snows здесь снег выступает как глагол а поскольку в настоящее время утверждение к снегу прибавляется окончание s it snows in winter зимой не выпадает снег значит должна использоваться частица does с отрицанием not it doesn't snow поскольку отрицание к глаголу snow в конце s не прибавляется